Это устройство для окраски труб изнутри. Вот, предназначено для нанесения покрытий методом безвоздушного распыления на внутреннюю поверхность труб в диапазоне от 90 до 300 миллиметров. Устройство заводится в трубу и с помощью механизма устанавливается определенный диапазон действия ее под определенный диаметр трубы. Вот это видно. Вот. Устройство работает без использования сжатого воздуха. Может подключаться и работать от любого окрасочного аппарата безвоздушного распыления с электроприводом. Вот. Наносит различные виды покрытия, низкой и средней вязкости. Вот мы видим здесь одно сопло, которое можно будет посмотреть в работе в следующем видео.